Фаберлик дарит за регистрацию любой набор для макияжа или для дома. Дорогие новички международного интернет-проекта Фаберлик Онлайн, вливайтесь! Скорее делайте свой первый заказ и получайте за него приз на выбор. В первом наборе тушь для ресниц искусства объема, губная помада модельер цвета, подводка для глаз, цветная галактика. Вы сможете выбрать любые оттенки. Во втором наборе концентрированное универсальное средство чистота и блеск, средство для чистки духовок и плит и средство для мытья стекол и зеркал с антизапутевающим эффектом. Как получить все подарки. Очень просто. Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Faberlic Online. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплаченного заказа, кроме пробного. Второе условие. До 29 апреля в период действия каталога номер 6 оплатите заказы на сумму от 1199 рублей. В валютах других стран это 359 гривен для Украины, 1259 сомов для Киргизии, 5999 тенге для Казахстана, 359 лей для Молдовы или 35 рублей для Беларуси. И третье условие. С 30 апреля по 20 мая получите вместе с очередным заказом в подарок любой набор на выбор – декоративную косметику или средства для домов. Хотите узнать о подарках подробнее? Набор декоративной косметики поможет вам подчеркнуть глаза и выделить губы. Губная помада-модельер цвета моделирует форму губ, удерживает четкий ровный контур и насыщает цветом. Ее пластичная текстура обеспечивает идеальное покрытие, подстраиваясь под рельеф губ. Богатая палитра подходит для любого случая настроения. Стойкость цвета помады происходит за счет воска с кристаллической структурой, получаемого естественным путем. Интенсивный цвет обеспечивают специальные пигменты, входящие в состав, а ухаживающие масла дарит губам мягкость, а текстуре помады блеск и бархатистость. Тушь для ресниц дает объем без склеивания и комочков. С помощью фибровой кисти одним движением вы прокрашиваете сразу все ресницы. Она захватывает и позволяет нести на ресницы больше туши, чем обычно, приподнимая их и делая взгляд еще более выразительным. Фибровые волокна великолепно разделяют ресницы. Подводка для глаз «Цветная галактика» выгодно дополняет ваш стильный образ. Элегантные перламутровые оттенки создадут красивый перелив на веках, а универсальные полуматовые – классика, которая подходит к любому образу. Ну а набор косметики для дома придется по душе каждой хозяйки. Концентрированное универсальное средство «Чистота и блеск» предназначено для ежедневного ухода. Оно ухаживает за различными твердыми моющимися поверхностями в любом уголке вашего дома. Благодаря своей сбалансированной высокоэффективной формуле, оно обеспечивает тщательное, бережное очищение и сокращает время и облегчает процесс уборки. Эффективная формула средства для мытья стекол и зеркал универсальна для очищения любых поверхностей как в доме, так и в автомобиле, в том числе и пластиковых. Средство не только очищает и придает блеск, но и предотвращает закутевание, обеспечивает защиту от повторных загрязнений и облегчает последующее очищение. Средство для чистки духовок и плит легко удаляет даже самый застарелый нагар и жировые пятна. Подходит для всех видов плиты из металла, керамики, стекла, керамики, газовых горелок, духовок, грилей, печей, стекла, барбекю и шашлычниц. Вот такие полезные подарки вы получите за свои заказы, но самое приятное, что эти подарки всего лишь первый шаг большой стартовой программы. Шаги со второго по девятый это наборы лучших товаров Фоберлик со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Фоберлик Онлайн желает вам приятных, а самое главное, выгодных покупок.